Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Именно здесь сидят наши дорогие городские депутаты, которые целыми днями придумывают все новые и новые законы. Такой важный орган располагается не абы где, а в Мариинском дворце. Этому зданию почти 200 лет, и оно играло важную роль во время февральской революции и августовского путча. Одним словом, исторический центр политической жизни все-таки дворец да еще и памятник истории и культуры, а раз это объект культурного наследия. То по закону каждый имеет право на доступ к нему. Тем более, что парламенты должны обеспечить гражданам возможность присутствовать на своих заседаниях. Такие вот у нас законы, Но к сожалению такая красота доступна немногим. Мы находимся около Мариинского дворца. У меня есть водительское удостоверение, паспорт и федеральный закон номер 73 в объектах культурного наследия. Также у меня приличный внешний вид и даже у меня в рюкзаке есть платочек с собой. Давайте попробуем туда войти. А от кого должна быть заявка? А от кого должна быть заявка? От кого должна быть заявка? От кого должна быть заявка? А у вас тут написано, я я пришла на Мариинский дворец посмотреть объект культурного наследия. А у вас нужно заранее, а кто должен, а кто заявку должен делать? Да я просто хотела посмотреть на ЗАГС, нельзя так? А ну типа депутат должен делать заявку, да? Или сотрудник, который тут работает? А так нельзя попасть, да? Видимо, издавать законы гораздо проще, чем их исполнять И ситуация с Мариинским дворцом такая же, как с полезными ископаемыми Принадлежат они как бы всем, но наслаждение от них получает только Дерипаска и Сечен. Давайте теперь про деньги Посмотрим, сколько стоит содержание такой красоты, которой могут полюбоваться только избранные Депутаты, конечно Последние 8 лет Петербургский парламент возглавляет главный единоросс города Вячеслав Макаров Именно он распоряжается средствами на содержание ЗАГСа и назначает сотрудников за последние 7 лет городской парламент заключил более 70 контрактов на различные строительные и смежные работы на 500 миллионов рублей. Делают все, от керамической плитки до реставрации картин и даже кристаллизации мрамора. Видимо, по мнению Макарова, дворец сам по себе достаточно скуден, ну и никак не может обойтись без французских штор за более чем... 5 миллионов рублей, ковров и ковровых дорожек практически за 9 миллионов рублей, а эксклюзивная мебель в виде стульев и столов в помпийский коридор за 5 миллионов рублей должна скрасить столь невзрачные будни депутатов. Ну то есть лекарства французские нам не нужны. А вот без штор таких точно-то законы не напишутся. И вообще, пусть импорты замещают эти бедные, а богатые могут позволить себе роскошь. А самое важное, это, конечно, душевное спокойствие. Поэтому Вячеслав Серафимович потратил на восстановление прекрасной домовой церкви Мариинского дворца 50 миллионов рублей. Сейчас это храм Николая Чудотворца, у которого есть даже свой настоятель, протерей Петр Мухин. Богослужения там проводятся по особому графику, но в них принимают участие лишь депутаты и сотрудники законодательного собрания. Ну, знаете, как говорится-то, у кого нет французских штор, тому и в церкви делать нечего. Кто знает, может быть, даже через некоторое время РПЦ заявит права на здание Мариинского дворца, ссылаясь на работу там церковных служителей. Посмотреть на все эти красоты, побывать в отреставрированной за счет налогоплательщиков домовой церкви, полюбоваться живописью Помпийского коридора, интерьерами бывшего зала заседаний Государственного совета Российской империи или портретной галереи почетных граждан Санкт-Петербурга, которая также располагается в Маринском дворце, у меня не получилось. Ну, то есть Петербург красивый, Мариинский дворец тоже красивый, но, знаете, смотреть на него будут только депутаты. А мы давайте с вами скинемся, чтобы у депутатов и душа, и ковры были всегда чистыми. И несмотря на все принципы открытости в нашем законе, ни в регламенте, ни на официальном сайте законодательного собрания нам не удалось найти порядка посещения заседаний городского парламента. Ну, то есть у обычного жителя города вообще нет никаких возможностей просто прийти на заседание парламента, где его же депутаты решают судьбу его же города. Зато нам удалось найти информацию о существовании в ЗАГСе информационно-просветительского парламентского центра, который создан отдельным распоряжением председателя Петербургского парламента. При этом самого распоряжения найти нам не удалось. В помещении этого центра, кстати, находится макет Мариинского дворца, который пару лет назад изготовили, знаете, за сколько? За 2 миллиона рублей. Оборудование самого центра обошлось практически в 6 миллионов. И вот под эгидой этого же центра в парламенте проводятся различные выставки, на которые вы, конечно же, тоже не попадете. Давайте я вам про них расскажу. Например, там есть замечательная фотовыставка «Парламент спортивный», ежегодные выставки «Картины детям» или выставка «Лица Петербурга. История и современность». Только проводятся они, конечно же, для депутатов и сотрудников. И как бы я или вы не хотели попасть на эти выставки, по простым смертным они недоступны. Но наше государство всегда думает о гражданах, поэтому теоретически прийти на экскурсию возможно, но только организованы группы по заявке организации. Заявка должна быть подписана руководителем организации и заверена печатью. Ее обязательно рассмотрят в 30-дневный срок и обещают дать ответ. Ну то есть вас туда могут просто не пустить, если так сочтут сотрудники ЗАГСа. Кстати, про сотрудников. Очевидно, что их там тоже подбирают не по принципу профессионализма и компетентности, как должно быть в соответствии с законом и по логике любого здравого человека, а подбирают по принципу родства и дружбы. Как мы удивлены, скажете вы. Но, например, руководитель аппарата городского парламента, давний соратник Макарова Михаил Суботин, который руководил избирательной компанией Макарова, а управление материально-технического обеспечения возглавляет Алена Кукушкина. Как вы думаете, кто она? Бывшая помощница Макарова, которая является то ли родной племянницей, то ли дочерью старого друга Макарова Вот такими своими действиями петербургский парламент во главе с Единоросом, Очевидно наносит ущерб Санкт-Петербургу и всем его посетителям Кадровый состав состоит из близких по духу и телу Вячеслава Макарова Но и вся эта шайка-лейка считает, что за наш с вами счет они могут украшать Мариинский дворец на много миллионов рублей И потом прятать его от горожан и туристов иметь собственного настоятеля и абсолютно не иметь совести. Именно поэтому нужно идти в муниципальные депутаты, чтобы единая Россия осталась в истории и перестала присваивать себе наше национальное достояние. Подписывайтесь на наш канал, регистрируйтесь в «Умном голосовании Санкт-Петербург», ставьте колокольчик. Мы вместе будем бороться с несправедливостью и воровством.